Всем здорова, с вами Гидро 94 и сегодня с нас реакция на анимацию с канала студии Феникс, она же канал Федора Комикса. Бесит фандомы. Давненько уже не было выпусков по бесит, но в последней серии уже рисуют не сам Федора, а другие аниматоры ему. Спасибо, он блинился. Ладно, давайте смотреть, что за бесит фандомы. Вот как. Mm. Mm. Алло. Алло, док, знаешь, что меня бесит? Стоять в банковских очередях. Ага. Сих, сих... Ну это всех бесит. Считаем, что нам надо менять систему. Зачем? Можно ведь просто завести карту от Рокетбасса. Так, это реклама, понятно. Да, у них есть и крутое приложение, и кэшбэк со всех покупок. 5% годовых и абсолютно бесплатно. А еще... Втыхнуло рекламу. до 10% на игровые сервисы. Ну, конечно, вот так вот кэшбэк еще, кэшбэк ладно, но... партнеров и многое другое. Хм, звучит заманчиво. То-то же. Оформи карту по ссылке в описании и получи 500 рокет-рублей, равняющихся 500 обычным. Попробуй и сразу забудешь о многих банковских казусах. И, пожалуйста, выйди из моей ванны. А это что за анимация? Ты чего орешь? Я думал, ты обрадуешься уходу Хованского. Да ты посмотри на это! Весь кабинет выглядит... Сейчас он не Долл Скрэйч рисовал. Что-то анимация очень похожа на него. И как всегда тебе все равно. Ты вообще помнишь, что в прошлый раз была? Да, вот такая вот, психоделическая немного. ...безумный ситком, где события повторяются из раза в раз. Да, Федор в комиксах сидел. Тебе не надоело? А? Ведь снято и нарисовано куча разных историй. Ты можешь погрузиться в любой из них. Но будь осторожен, ведь такие же зрители, как ты, образуют вокруг них. Фон, Фандомы! Ой, чуть ноги. Ни один из фандомов не обходит без капризных зрителей, которые жалуются на все, что только можно! После года упорной работы над новым сезоном сериал уходит на паузу. Спасибо всем и увидимся через несколько месяцев. Что? Да, да как, как вы могли, можете, да? Серьезно! Вы 10 сезонов не успели выпустить, а уже идете прожигать все деньги сериала! Но производство каждого эпизода занимает кучу времени и денег. Но мне нужно знать. А им плевать, мы известником дальше! Мне нужно больше серий! И если контента нет, то фандом начинает его сам производить! И большая часть из этого откровенный кал, который даже я могу сделать. Или Эротика за несколько секунд. Geht? Так, возьмем меня, затем добавим здесь это, не сюда, так, назовем его, не знаю, ШИЗИК. Большая разница, да, не Психо ШИЗИК. Идеальный персонаж, полностью оригинальный, и не смейте красть его, у меня здесь везде подписи и ватермарки стоят, видите? О, да, авторские права. <línea...">... <sch Perfect vibratingokay> Взял поливал планшет. Где бизнес? Да даже он подолго не выпускает эти серии. Мои заверчи. Какой кошмар? Такое лицо, автор Гарри в аду. Ну говно, не рисуй больше никогда, лучше об стенку убейся. Вот таких... такие... Сука, <свят> <свят> <персонажи> джо <свят> Вокруг Сука, дерьма, жо Сделанные за пять минут хорроры, состоящие из дешевых скримеров. Ну это типа Слендер отсылка, да? <свят> <свят> <свят> сила, сила. Да нет, я я не, не похоже. <свят> с сексуализированными персонажами. Это уже доки-доки какой-то. Да ладно, ФНАФ Нормальный. Но ведь ты тоже когда-то был частью этого фанта. Давай не будем об этом, окей? Рик и Морти смотрел. Я пришел на заседание по разбору новой серии Рика и Морти. Тогда скажи, кто стоял в кадре вторым слева на 15.45 в серии вышедшей... Прям такие дотошные знания. Тичьи личность неправильно теперь он Феникс личность спускайте цена Феникс и ведь Феникс то, личность. То, <смех> шик перед персонажей совершенно неподходящих под это <смех> о да особенно всяких <смех> гейских каких-нибудь Рон встречался с Гермионой в четвертой книге да Гарри определенно гей Зашибись, логика, вообще. Помдавший мне добро... даже по-моему, вот психоедока. любимый хованским рэп. Сейчас любой дебил может записать трек на дешевый телефон, добавить кучу ненужных эффектов и пердящих звуков, чтобы нельзя было служить и Пердящих звуков. Моя русского рэпа готова. Ах, и самое главное, добавить это пресловутое лил к чему угодно, чтобы получилось лил юра, лил стёпа, лил кот, лил лампа, лил карбюратор. Лил карбюратор, зашибись вообще. Эй, йо, с вами Лил Пальма. И сегодня я буду... Это за отсылка на Боргенштерна? могут быть только противники этих фандомов, которые сразу же поливают грязью любое его упоминание. Чапцаны аниме. А? Но... О, прям как Джожо. Я вообще Джо... этого жожу вообще ни, ни разу не смотрел. Джо Джо, жожу. На меня про него очень много. Ой. Наверное, спину сломал себе. Но это же продлится недолго, верно? Чувствую еще годик, подождем следующую серию месяца. Из-за тебя, псих. Да кому нужен этот док, верно? Отдых, даже лучше. Так ты сам к нему напрашиваешься все время. Теперь уснуть из-за этого не может. Волнуется за Дока. Может, у них отношения? Какие-то фанфики там у них все время. Дейские. Ну да, точно анимация бы, было написано. Ну... Прикольно, но я че подозреваю, в следующей серии опять через год только появится. И опять будет рисовать тут какой-то другой аниматор, а не Фёдор Комикс. Фандомы, да, вообще сумасшедшие какие-то происходят вообще действия. То есть такие безумные фанатики именно такие. То есть чуть что не так, все, я, поливайтесь дерьмищем будет поливать полностью вообще. Ладно, если понравится меня, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите колокольчик на видео, подписывайтесь на Федора комикс, о, студию Феникс, и до следующего видео.